Здравствуйте, дорогие друзья! Хотел сегодня проделать с вами энергетическое упражнение. ну Такое утреннее для набора энергии. Очистки своего энергетического поля. Ну, соответственно, всякие бонусы типа бодрость, Исцеление недугов, недугов, ну и плюс тому всякие хотелки. То есть стимулирование своих позитивных программ. Упражнение достаточно простое, поэтому для начала мы дышим энергетически. Садимся лучше, конечно, в подмасану, в позу лотоса. Но ну, если это сложно, то... <къем> то просто скрестив ноги. Хотя подмасанное упражнение недолгое, и в принципе для тренировки, даже если у вас будет дискомфорт в ногах, то это даже хорошо. Может быть не будет такой концентрации, но даже не важно, это не важно. Все равно польза, польза. И подмасло легче, легче, будет держаться, потому что вы, ну, конечно, внимание будет туда-сюда ездить от, от коленей к этому, к теме, к теме упражнения. Но мы же учимся, мы же тренируемся. Итак, давайте начнем. Спокойно расслабляемся, можем закрыть глаза можем держать их открытыми, как вам удобно. То есть, любая практика должна быть совершенно индивидуальной. Не пытайтесь делать то в точности, что вам всегда говорят. Надо понимать основу техники и всегда подстраивать ее под себя. Потому что путь каждого человека, путь каждого мистика, каждого йога, он абсолютно индивидуальный. И достаточно легко ну, встать в строй за кем-то вот у меня там замечательный учитель и я за ним иду и делаю все точно как он это это тоже полезно но но это вы всегда будете хвостом кого-то а истинная цель человека найти свой индивидуальный путь то есть это как Достаточно серьезный код, который надо подбирать. Поэтому существует столько методик. И подчас у кого-то они не работают, а у кого-то работают, не надо стремиться к точному исполнению чего-то. Хотя ну, многие учителя требуют реального выполнения. То есть, прямо вот, чтобы все по струнке. На каком-то этапе это имеет право на существование, как и все в этом мире. Но чтобы достичь максимального результата, нужно все подделывать, переделывать под себя Все изучать, но брать самое лучшее и самое оптимальное для вашей личности, для вашей сущности Итак, начнем утреннее, простое энергетическое упражнение Начинаем дыхание Просто спокойно, не надо делать полный вдох Можете просто дышать, можете даже держать поверхностное дыхание. Вдыхаете и снизу, снизу из центра земли, из бесконечности под вами, тянете энергию. Энергию, сочную, вкусную энергию земли. Поднимаете ее вверх, чтобы она поднялась до макушки и выше. И на выдохе опускаете. На выдохе опять энергия центра галактики, центра вселенной, ну, в крайнем случае, солнца. Как вам удобнее представлять. То есть, абсолютно индивидуально. Просто можете энергию неба абсолютно на ваш вкус. И вот делайте это дыхание. И гоняете эти потоки. потоки. Можете представлять их. То есть, ну, они реально представляются, они реально существуют. И чем чаще вы делаете, тем более... Более конкретно вы их представляете. Вы их начинаете ощущать, потом вы их начинаете видеть, чувствовать. А в конце концов вы начинаете им управлять. Поэтому не, не смущайтесь, если у вас поначалу нет ощущений. Просто дышите и своим намерением ну, вот, представляетесь. Для начала, может, фантазируйте. Потом вы начинаете быть более чувствительным и чувствуете их реально. Чувствуете их плотность силу, чистоту. Просто дышите. Это вообще полезно в любой ситуации. Для успокоения, для... Ну, для любого действия. Вы просто дышите. Дышите, но дышите осознанно, дышите энергетически. Вздох. нисходящий поток пошел вверх. Выдох через ва ваше тело, он идет вниз. Вдох и широкий поток, он охватывает все ваше тело. Идет, идет, очищает, вымывает. Все, весь негатив. Все, что вам мешает. Вымывает, очищает. Сверху чистый светлый поток. Нисходящий идет через вас к центру Земли. Вдох, поток пошел, выдох. Так вы можете дышать, ну, как вам у дома. Как, как вы почувствуете, что все. Вот первично первично это прошло. Берете. Начинаете направлять этот поток через руки. Нисходящий поток втягиваете, доводите его до плеч и выпускаете через руки, через ладони. Ладони прямо вот ставите и выпускаете. И должны чувствовать этот поток. Потом опять вдох, через руки выпускаете его. Вдох, на выдохе через руки выпускаете Пришла собака. Животные всегда тянутся. Когда ты занимаешься энергетическими практиками, это один из признаков. Что... Потому что даже занимаетесь на улице, вы не представляете, каких я животных видел. вот Таких просто думаешь, что их нету, не бывает. Нет, приходят. Поэтому ко многим отшельникам приходили олени дикие. Тигры, медведи. Это показатель. Некоторые йоги шарахаются от этого, думают, что такое. Да, Тимуш, как, как так? Типа, они забирают энергию. Да, забирают. Да, они чувствуют вот этот поток, что вы ваше тело э энергетизировано. Они чувствуют это и, и тянутся, потому что они хотят вырваться, хотят расти интуитивно интуитивно чувствуют птицы слетают на ваше это на ваше плечо бабочки муравьи все это все это магия магия и чем больше вы занимаетесь тем естественно вы видите вот эти реальные реальные мелочи которые надо воспринимать воспринимать просто ну, извините, мы отвлеклись, знаете, мешаешь, мешаешь. Все, все, все. Начинаем, то есть продолжаем прогонять вся энергию. Вдох, выдох, вдох, спокойный выдох, вдох. На выдохе прогоняем энергию через ладони вдох через центр на солнечное сплетение вот здесь вот под ребрами тоже выпускаете поток из себя. Вдох на выдохе поток их исходит из центра из солнечного солнечного сплетения чистый спокойный поток. Так несколько раз руки солнечное сплетение руки солнечное сплетение потом вдыхаете руки ставите перед собой, и вот вы ощущаете, ощущаете этот шар, шар энергии. Шар энергии и постепенно, постепенно его вдавливаете в себя. Он входит через солнечное сплетение, входит, входит в ваш поток. Немножко вы как в блендере свою энергетику встряхиваете. То есть вы ее выпустили, впустили. То есть не это, она не цементизируется, не потому что подчас некоторые люди прямо вот вокруг покрыты вот этой коркой то есть она конечно защищает от внешнего мира но она не дает воспринимать очень многое вы не видите не видите тонкие энергии не видите это потому что вот прямо сгустки подчас, вот на человеке это видно как как реальные сгустки чего-то вот этих негативных эмоций они ну, как темные пятна так, ну, разноцветные пятна, там в зависимости от ситуации. Там, конечно, их можно классифицировать, но сейчас не в том дело. Мы вот все время отвлекаемся. А... А... То есть вы вот... взяли в себя энергию. Дальше берете руки и опять вот делаете энергетический сгусток. Делайте простой энергетический сгусток. Энергия идет. Вы уже дышите произвольно. То есть, это можете с дыханием это. Вдох. И вот ощущаете вот, вот этот, этот шар энергии. Держите его. Он прям ощущается. Реально, реально держится. И в этот, в этот шар вы можете его вот взять перед собой. Можете взять сверху. Даже над головой. Вы вкладываете. Вкладываете, к примеру, здоровье. Здоровье. Вы вот просто говорите про себя. Здоровье. Можете в вслух? Здоровье. Здоровье. мое хорошее здоровье. Берете, вот убираете одну руку. Вот он, шар остался. Вы его опять вкладываете в центр. И пускаете вот... вот можно немножко его это, встряхнуть. <соцентренно> встряхнуть. И вот вот здоровье. потом Удача. Удача. И ощущаете, какой рукой. Какой рукой. Как, ближе, ближе вот эта удача. Левая, правая. То есть вот она, к примеру, вот удача. Вы берете этой рукой ее вкладываете в себя. Вкладываете, она проходит у вас. Все, удача. Удача. Ну, вам нужны деньги для жизни? Деньги? Деньги. Какая рука пошла? Какая, интересно, правая, левая? Где вы ощущаете эти деньги? Берете, берете, вкладываете деньги. Вам нужны сверхспособности, ситхи. Берете ситхи. Ну, можете кон конкретизировать это. Можете просто абстрактно. Вкладывайте. Дальше. Любовь. Любовь. Вкладывайте любовь. Абстрактное понятие. Там богатство, благосостояние. Берете, вкладывайте. Какие, какие потребности у вас нужны? То есть любое какое-то качество, смелость. И ну, будьте расслаблены, интуитивно понимайте, где это, где это находится. То есть вы даете вот какой то что момент, что вам нужно? К примеру, деньги вот здесь, здоровье вот здесь. Знание, вы хотите знания, вот вы его уберете, может оно здесь, ваше знание. То есть вы должны ощущать, где в вашем поле находится вот этот вот, вот этот реальный сгусток. Поначалу, может быть, это просто вот. Вы чувствуете, что вот, надо здесь, можете делать здесь. И вкладывайте. Вот, вот они, знания пошли у вас. Вот вы любое количество ваших хотелок. Вы работаете с ними, вкладываете. Дальше. Ставите две руки, ставите перед солнечным сплетением. И опять дышим. Дышим вдох, но энергия по плечам идет через, через руки в солнечное сплетение. Потом она выпускаете, мысленно пускаете, пока вы не чувствуете ее через голову, через макушку и зацикливаете опять в ладони. То есть вот, вот такой поток идет. Поток идет, вы опять перемешиваете ее. Тяните снизу по плечам. Через солнечное сплетение, через это вот он поток. И потом начинаете его раскручивать вокруг. Покрываете вот этой, вот этой энергией пространства вокруг вас. Вы охватываете свое энергетическое тело, к примеру, потом свой дом, свой район, свою улицу. Ну, насколько вы можете. Можете вспомнить места, где вы бываете, дома ваших родственников, вашу работу. Вот вы охватываете вот, весь свой город. То что, ну, то, что вы можете охватить без ну, особого напряжения, что вы еще внимание можете держать. Можете хоть, хоть всю планету держать. И вы, вот, опять же, уже дышите всей, всей этой площадью, всей вот, площадью вашего дома. Вы дышите сверху поток поток восходящий, поток нисходящий. То есть вы очищаете все пространство. Все пространство, которое вы пропитываете своей энергетикой, все пространство ну, ваших интересов. Потом можете уже, так как вы опустите руки спокойно, можете закрыть глаза и вот медитировать, видеть, дышать этим пространством. Дышать, это очищать его, вносить изменения. Это пространство уже должно знать вас, чувствовать вас. То есть вы его контролируете. Вы любите это пространство, вы заботитесь о нем, а оно заботится о вас. Это ну, очень важно. Потом вы просто расслабляетесь, концентрируйте внимание на своем энергетическом поле, как вы его ощущаете, ну, как небольшой шар, как большой. Следите за своим самочувствием и за, за своими ощущениями. За вашими вот ну реальными ощущениями. Как вы ощущаете? Ощущаете свое поле небольшим, там в пределах вот рук. Пусть так. Вы можете ощущать его там, на 10 метров, на 100 метров, на 500 метров. То есть это сколько вы можете охватить, ну, такое оно и есть. Но лучше, конечно, для начала небольшое поле. Вот вы. Отпустили пространство ваше И сконцентрировались на своем поле И вот посмотрите Насколько оно сейчас чисто Нету ли где затемнений Нету ли где какого-то искажения Какой-то вот какой дискомфорт Если есть, ну попробуйте в этом месте Тоже просто вот продышать Все Упражнение, в общем-то, медитация закончилась Можно какое-то время посидеть Посидеть, подышать ну посмотреть какие мысли приходят к вам то есть это достаточно тоже такой ключевой момент то есть вот что, что вы всколыхнули вот своей своей этой изнутри вот какой там может быть какой-то мусор даже подчас вот естественно там что-то на вас начинает отвлекать и вот этот мусор просто всплывает из вашего из вашего тела из вашего подсознания ну, вы, вы вымолив, он всплыл это даже хорошо Бывает, все у вас, все уже, все чисто, и только позитив, только, только энергетика. Вы очистили свое поле, очистили пространство вокруг себя. Молодец. Практикуйте, пробуйте. Это, это упражнение ну, займут ну, 3, 5, 10 минут, в зависимости от ваших. А принесет реальную пользу. Для всего, для здоровья, для ваших. Для ваших любых дел. То есть вы гармонизировали пространство. Удача способствует вам. Очистили свое поле. Ну вот и все. Спасибо за внимание. До следующих встреч.